В следующих пяти видео мы с вами поговорим о том, как разговаривать с теми, кто руководит вами на работе. Итак, поехали! Для начала нужно позвонить или заговорить с начальником. Для кого-то это может показаться трудным, а для кого-то это дело пары секунд. Итак, сначала позвоните.